Я Patrick Ланкастер, и right now we are in Mariu, uh, not far from the sea itself. Uh, the western part of the city we can hear active battle. And we can see behind me this apartment building was hit. Right now we're in DPR and Russian controlled territory. Uh, so this home was hit from uh, incoming uh, shelling from areas that are still controlled by But we're showing exactly all we can here on the ground. We see some uh, uh, civilians up the way. We're gonna have a talk with them. <laughs> Было. Сколько жильцов было? У нас Я одна больная женщина здесь лежит, моя жена. Где она лежит? лежит? Стоять он На первом этаже. На первом этаже. Пойдемте вытащим. Что произошло? Она лежачая, она лежачая. У нее перелом шейки бедра, инсульт. Сможет поможете? там нету. Jesus Christ. А? Yes, What? What it? Stop raising slow down. The fire fire was hit and it was lit. Okay, we're uh, just told my man that his wife has had a stroke. Uh, and we're gonna try to help her get her away from the burning building. I hope the building isn't top This building is on fire right now. We've got to get her out. Insult. You've been long shaky, Здесь вот этом месте будет безопасно. Её отсюда не трогайте. Обрушение будет там. Здесь пока оставайтесь. Сейчас военных надо вывести. Поняли? Как? Военные, чтобы вывезли её отсюда. Военные вот своих мы сами перетаскиваем, ребята. Лежить. Малышка... Она, она пропустила регион. Это не такие состояния. Там было mm -hmm. головое нарушение. И вот так или иначе рефлекс Нет, ее нельзя трогать. У нее нарушен позвоночник, сломана шея вам сейчас сидите здесь никуда не уходите попытайтесь чтобы сейчас военного врача соседние части сюда Пойдите вот пойдите туда скажите а где, где, вот откуда танк сейчас вышел поняли сейчас а трогать, трогать, трогать ее нельзя дайте воды сейчас немножко попробовать попоить не мы поили чайков я сейчас вам еще дам этот, воду пойдемте и это самое понятно вы, я не рада здесь рядом. Можно сказать... Э, когда, э, что произошло сегодня? сегодня? Сегодня... Значит, ну... Какое это время? Э, После, обеда. После обеда. Попал снаряд и загорелись. За, за, да? да? ага. со стороны. А. Можно сказать... Э, куда? Откуда? Откуда? Ну, и оттуда может лететь, потому что там горит. И что... Э, она... Что произошло? Она. она у нее инсульт три, нет, три недели назад она поломала себе бедро. Ага. бедро. Шейку бедра. Шейку бедра. Ага. И с тех пор она, а у нее все раньше был инсульт, значит, но вот, она больная была. И Понял. с тех пор лежит вот так вот, мы ее поем, ребята, круже даем, но в последнее время невозможно ее помочь никак. Да какая-то, не помочь. Мы, мы помочь вас, нашли и помочь. Мы помочь, помочь. помочь как-то? помочь. Куда я его? А, можем сказать, что мы могу сделать, Ильзана? Вам сейчас ничего не надо делать, она должна остаться лежать здесь. Нужно позвать врачей, и они ее посмотрят. Ее трогать нельзя, у нее нарушена сосудистая. Yeah, a... a... Нет, это здание не рухнет. Рухнет, если и рухнет, то тот часть. Это отдельное здание. Понимаете? Uh -huh. Поэтому ничего здесь страшного не произойдет. Сейчас пройдемте, я вам дам воды. А мы сейчас с вами здесь единственное, что можем поставить, оставить ее в покое, чтобы у них там была вода, понимаете? Они сейчас пройдут до врачей, вот сюда вот здесь стоят танкисты. Uh -huh. И попробуют взять оттуда сам врачи. Пойдемте сейчас с нами, мы вам дадим воды. Понятно? Пойдемте, пойдемте, Пойдемте. We're so. To so we're doing what we can, uh, it's not much um, but we're trying to help and we can hear snipers uh, firing right now not sure if it's where and to who or, or вот. Будем сказать адреса. адреса какой? Адрес? Да. Б uh, Чиважи 2. Uh, это дом из 21 квартиры. Это хороший, хороший элитный дом. И вот. Что вы могу сказать? За это война, За Злонницкий Путин или Китов. Что вы могу сказать? Ну что мы, мы, мы думали, что, как говорили, это два-три дня, все в порядке, особенно ничего. Тут, вы знаете, ужасы. Это ад был. Ад настоящий. 20 дней сначала обстрелы, бомбы, которые вы выводили. Дом рушился, трещал каждую минуту, чтобы больше, больше одни трещины, трещины Потом, ну что можно сказать, потом прекратились обстрелы, началась пулеметная между российскими и украинским. Ага. Вот это еще опаснее. Выходить опасно. Я говорю, нам надо женщину покормить, нам а не выходите, нашего будет плохо. И мы сидели все время, она день не ела в обшудничку. The uh, soldier we're with is a representative of the Uh, Russian army, who has been giving humanitarian aid and things and helping people evacuate. Um, we've done a, a few stories with him uh, so far, but this is a shock. We did not expect this at all. Uh, we're going to continue to show you everything here in Mariupol and other uh, cities where there's battle going on. Just bring you all the truth, all the facts then no one else will show you. And make sure you uh, check out Max Clark's uh, YouTube channel and his amazing photos in history in the making that he's making as well. Um, there's not many foreign journalists here, uh, but uh, we're trying to do our best to show what's really happening. Please like this video, share across all social media. And remember I'm an independent crowdfunded journalist you can support my work with the link on the screen or in the description and we just hope that that woman gets better and now we're gonna uh, try to help the husband find a doctor but then we're gonna be off to the next report so we're off let's pray for her and all of them